Привет всем! Меня зовут Марсель, вы на канале Фарен Сегодня я расскажу вам о том, как можно сделать поп-фильтр в домашних условиях за 5 минут из подручных средств. Я думаю, что каждый, кто когда-либо пытался записывать свой голос с использованием конденсаторного микрофона, сталкивался с проблемой звуков B и P. А проблема состоит в том, что при произнесении звуков B и P мы создаем мощный поток воздуха, который ударяет по микрофону и портит нам запись. Для решения этой проблемы обычно используют поп-фильтр. Они бывают разные и по цене, и по качеству, и по материалам, с которых они изготовлены. В поисках поп-фильтра изначально я обратился в музыкальный магазин. Но после того, как я увидел цены на поп-фильтры в этих магазинах, я решил, что нужно искать что-то другое, какой-то альтернативный вариант. После неудачи в музыкальном магазине я решил обратить свой взор на китайские интернет-магазины и... Там нашел вариант, но он тоже стоил денег, да еще должен был ехать ко мне месяц, а то и больше. Это меня не устраивало. Мне нужен был поп-фильтр быстрее. Поэтому я решил обратиться к интернету и поискать способы, как же сделать поп-фильтр самостоятельно. Оказалось, что есть несколько способов, как сделать поп-фильтр самостоятельно. Есть разные материалы, из которого можно сделать поп-фильтр. Например, можно сделать поп-фильтр... Вот из такой детали от автомобильных колонок. Ну, это, все знают, защитная э, решетка от колонки. Она тоже разбивает э, воздушный поток и э, проблему решает. Также в интернете есть способы сделать поп-фильтр из капроновых колготок. Для этого нужно сделать кольцо и обшить его э, капроном. Но... После того, как я нашел несколько способов, я решил задаться целью и найти самый ленивый и самый легкий способ создания поп-фильтра. Из подручных средств, за 5 минут и своими руками. Наткнулся я на этот способ совершенно случайно. Я слушал музыку в YouTube, и у меня в рекомендациях появилась музыка USA for America, We are the World. Также есть множество видеороликов о том, как этот клип записывался. В одном из фрагментов этого видеоролика я увидел, как записывается голос Майкла Джексона на микрофон, а между микрофоном и Майклом Джексоном был расположен как раз-таки такой кустарный самодельный поп-фильтр. Он был сделан просто из куска проволоки, например, вот такого. Ну, может, и какой-то другой был. И обычного капронового носка. Это самый легкий и самый быстрый способ изготовления поп-фильтра. Он делается за 5 минут, да даже быстрее. 5 минут у вас уйдет на поиски носка и проволоки. Итак, приступим к изготовлению нашего поп-фильтра. Все очень просто. Нужен кусок проволоки. Нужен капроновый носок. И Если вам хочется, чтобы ваш поп-фильтр был более красивым, можно использовать вот такой вот э, скотч. Давайте начнем изготовление с изготовления каркаса. Используем в качестве шаблона скотч. Так, перевод. Чуть-чуть уменьшим. Можно скрутить вот так. Вот. И теперь просто натягиваем капроновый носок на проволоку вот и все поп фильтр готов эти концы проволоки вы уже сгибаете так как вам надо для того чтобы его хорошо и правильно закрепить я его согну я эту проволоку согну определенным образом чтобы закрепить конкретно на мой микрофон ну и для того, чтобы у нас здесь ничего не болталось снизу, я вот эту нижнюю часть вот так закручу и закреплю пластиковым хомутиком. Так... Ну и все готово. Осталось тут отрезать ржавыми ножницами. И все. Вот такой поп-фильтр. Я думаю, если Майкл Джексон пел через такой поп-фильтр, то мне-то уж подавно можно и говорить, и петь. А для того, чтобы доказать эффективность этого поп-фильтра, я запишу для вас Примеры того, как я произношу какие-то слова с поп-фильтром и без поп-фильтра. Давайте же пробные записи. Поп-фильтр оказался, на удивление, прост в монтаже и использовании. Снимается и одевается очень легко. И при, причем надежно. Вот, я его закрепил, сейчас его нужно снять. Вот я его снял. Сейчас делаем пробную запись без поп-фильтра. Б-Па. Б-Па. Б-Па. Б-Па. Б-Па. Б-Па. Вот вы слышали эти противные звуки, которые оказались на записи. Теперь установим поп-фильтр и посмотрим, есть ли улучшение. Б-Па. б, -па. б -па. Ба -па. Ба -па. Ба -па. Ба -па. Конечно, то, что поп-фильтр крепится непосредственно к микрофону, это плохо, потому что звуки, от, которые передаются от поп-фильтра к микрофону и к стойке, они слышны. Поэтому лучше поп-фильтр устанавливать на отдельной стойке. Но все-таки такой вариант при своих недостатках значительно лучше, чем без фильтра. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!